Советский солдат Прошагал полземли Сколько горя и слез Видел годы войны Наш советский солдат Через море невзгод Солдат, он в граните воскрес, охраняя покой, автомат в перевес, наш советский солдат, днем и ночью не спит, чтобы помнили мы. Стоит. Он советский солдат Победивший войну Так помянем ребят Защищавших страну Он советский солдат он в граните воскрес, Охраняя покой, Автомат в перевес. Наш советский солдат Днём и ночью не спит. Он советский солдат Охраняя покой Автомат в перевес Наш советский солдат Днем и ночью не спит Чтобы помнили мы Он на страже стоит